Говорим про Китай и рассказываем про э, очередную стратегему, которая называется 10-я и именуется она в улыбке прятать нож. Ну, то, что у, в России э, называется держать камень за пазухой. Но держать камень за пазухой можно и с противным лицом, с таким со злым лицом, со всяко э, э, другим выражением. А в улыбке прятать нож – это делать «хай-хай-хай» и так далее. То есть, изображать из себя большого друга, большого любителя вот этих людей, вот этой страны и так далее. Десятая стратегема, вот, пожалуй, самая страшная и самая коварная. Да? То есть, добиться… Доверие противника, внушать ему спокойствие, внушать ему, что ты ни хера не будешь работать, будут китайцы за тебя работать, а ты будешь сидеть пиво с пельменями пить и Соловьева с Киселевым смотреть. Надо только объединиться и все, и классно будет, а еще от, защититься от пиндосов, которые вон какие злые, они же не прячут а, нож в улыбке. Поэтому... Как хорошо описано, добивайся доверия противника, внушай ему спокойствие, тогда осуществляй свои скрытые планы, подготовив все как подобает, нападай без колебания и не давай врагу опомниться. Вот суть китайской этой стратегии. Сунь Цзэ говорил, если противник держится робко, но ведет приготовление, значит последует нападение Если он предлагает заключить мир без предварительных договоренностей, значит он определенно задумал подвох Ну вот как Китай сейчас И иллюстрация, мы же читаем всегда иллюстрации, в том числе в древности правитель царства Юе Гоу-Дзянь был нагло разбит правителем соседнего царства У-Фу-Джай. Ну, царство У, а этого Фу-Джай -Джа зовут его. Поначалу гоу задумал было бежать вместе с остатками войска, но его советник Вэнь Чжун... Убедил его сдаться и, разыгрывая полную покорность, ждать удобного момента, отомстить за поражение. Фуджай, опьяненной победой, согласился принять у себя Гудзяна. Вместе с его родичами назначил поверженного царя смотрителем своей конюшни. Гуцзян сам подводил Фуджаю коня и каждый раз благодарил его за оказанные милости. Со временем Фуджай решил, что Гоудзян и вправду стал его верным слугой, но разрешил Гоудзяню вернуться на родину, где э, тот спал на соломе и хворосте, чтобы не забыть о своих планах отмщения. С той же целью он ежедневно съедал за обедом кусок желчного пузыря. Одновременно он тайно готовил поход против царства У и однажды внезапно вторгся в узкие земли и нагло разгромил войско Фу-Джая. Да, ну, вот это очень... Хороший показатель, да, мы многократно видели это в человеческой истории, как э, улыбаются, как показывают э, доброжелательные какие-то вещи, да, а на самом деле держат нож в улыбке. Ну, помните, как у Пушкина э, да, я сам обманываться рад да помните ах обмануть меня нетрудно, я сам обманул сара. вот в основном же те обманываются кто сам хочет чтобы его обманули сам хочет чтобы ему улыбались и прочее прочее тот кто готов мыслить правильно я бы сказал да? тот того не, не больно ты обманешь. Вот интересная иллюстрация, я прочитал на своем телеграм-канале, сегодня ехал на такси, по рации диспетчер звал водителей, нужны были три машины для того, чтобы отвести китайцев с адреса на адрес, впоследствии водитель мне пояснил, что утром он уже возил в числе, их, в числе из трех машин, в каждой машине их было по 4 человека У нас маленький город Никогда у нас не было китайцев А сегодня вот такая информация Ну и так далее То есть они появляются везде И в общем-то Это вот как раз тот нож Который прячется в улыбке Безусловно, конечно То есть, такие Давайте будем заниматься бизнесом Будем инвестировать И прочее, прочее, прочее Как говорил Цицерон Несправедливость достигается двумя способами Насилием и обманом И когда э, вначале идет обман То потом в любом случае будет насилие Помните как э, Мюнхенский сговор? Что Черчилль по этому поводу сказал? По поводу Мюнхенского соглашения Он сказал, что... В России-то э, очень хорошо, да, поговорка существует, лучше худой мир там, чем добрая ссора, лишь бы не было войны и вся остальная не, которая вот как раз на руку, да. А Черсиль, помните, тогда сказал, когда заключил в Великобритании Мюнхенский сговор, он сказал, когда у страны есть выбор между э, позором и войной, и страна выбирает позор, она получит и войну, вот так и есть. Понимаете? Никогда по-другому не было. Обратите внимание, с кем Гитлер, вот когда мы говорим про Мюнхенский сговор, про Риббентропа и Молотова пакт, то есть Гитлер обманул всех. Ну, проиграл в конце концов, потому что нельзя обманывать всех. Если бы не всех он обманул, может быть и не проиграл бы. Вот. А может быть историческая справедливость была такая. Но с кем заключил Гитлер договор? Он заключил с Польшей договор, он заключил с Великобританией, то есть Польшу нахлобучился. В Великобритании пришлось воевать, заключил договор с Францией, Францию пришлось атаковать, заключил с Литвой, с Латвией и Эстонией, пришлось поделить со Советским Союзом и заключил договор с Турцией. А до этого заключил договор с Японией, заключил договор перед Турцией с Советским Союзом и прочее, прочее, прочее. Можете себе представить? То есть, у Гитлера был договор с Японией, Япония на Халхенголе билась с Советским Союзом, а он уже готовил э, этот э, пакт Молотова-Риббентропа. То есть, хотел обмануть всех. Ну, всех обмануть не получилось, но не потому, что все такие умные оказались. Как раз все оказались конченными дураками. Просто они оказались сильнее. Вот эти кончные дураки. Но это же акт полного самоубийства, то, что делалось. А Фюрер просто прикалывался над этими идиотами. Точно так же, я думаю, сейчас и Сы Цзиньпин прикалывается. А почему нет? Как.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 Интерес остаться при делах, интерес пользоваться тем, что наворовали. Интерес не попасть под правосудие, ни под какое, ни под ГАГу, ни под трибунал в Москве. Кто единственный для них помощник? Китай, больше их никто не спасет. Они это прекрасно понимают, эти суки. Поэтому и сливают Россию под Китай. Вы понимаете, как устроена вот эта десятая стратегия да, относительно Китая? То есть, улыбка – это только в том случае, когда ты не намного сильнее. Ну, или когда э, даст тебе преимущество от внезапности, колоссальное преимущество. Если таких преимуществ нет, ну, как США, например, э, то все, можно и не улыбаться, можно нахер посылать, можно другими пользоваться стратегиями, дипломатическими приемами. Да? Вы же понимаете, что улыбка – это пока ты не можешь применять силу. Потому что что такое – в китайском понимании сила. Иероглиф сила это рука с палкой. Вот так. Рука с палкой это сила. А знаете, рука с палкой это власть, сила, решительность, способность, насилие, усердие. И все это рука с палкой. Но власть есть еще и отдельный иероглиф. Ну в смысле не отдельный, а еще дополнительный. Это рука с палкой власть. И такой вот очень витиеватый, с окошками, который обозначает много, количество. Вот много пиздюлей, это власть, в китайском понимании, понимаете, это власть. И не только государственная, власть вообще, сила, власть, которая исходит от государства, от режима, это много вот этих палок. В этом когда вам улыбаются вначале, да, вы должны понять, потом будут применять власть. Много вот этих палок появится. Вот анекдот записал для себя, помните, как тоже, ну, чтобы проиллюстрировать нож за улыбкой. Ну, здесь в данном случае не нож, здесь просто прикол. Я да, помню, Василь Иванович лежит, помирает, и тут Петька приходит, а там что-то строгают, пилют на улице. И он говорит, Петь, ты еще мне гроб делаешь? А тут... Да не Василий Иванович, мы с тобой на рыбалку сходим. Вот приблизительно то же самое сейчас с Россией происходит. Да?